Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Георгиев Тревел, Павел Георгиев и... А, и мы решили отправиться в это непростое время, когда вокруг бушует вирус, коронавирус, а, курс доллара и евро просто зашкаливает. Мы решили не сесть на месте и отправиться в новую страну, изучить ее и показать ее именно вам. Поэтому поехали вместе с нами, посмотрите, что будет интересно и что будет происходить дальше. Да, Сань? И руки тоже уже протерли. Мы прибыли в Стамбул. Аэропорт Стамбул. Сейчас пойдем посмотрим на табло и найдем свой номер рейса. У нас рейс идет до Коломбо с технической посадкой в Мале, на Мальдивах. Это займет примерно 11 часов. Так что у нас будет время, как говорится, отдохнуть. Так, мы в зоне вылета. Красивенько тут. Да, дети? Как вам? Я есть хочу. Начинает. Фелисейка, ты что хочешь? Посмотреть? Решил, пока ожидаем рейс, суть до дела провести его небольшую экскурсию. По аэропорту точнее еще есть экскурсию проводить на все понятно да здесь куча магазинов duty free, в общем как в любом аэропорту хотел поделиться наверное, лайфхаком таким на будущее возможно кто тоже знает а возможно кто нет и первый раз приедет здесь можно получить бесплатный вай фай это не так просто подключиться но и не так сложно сейчас я покажу здесь есть такой терминал которого можно выбрать язык нажимаете русский язык получите свой вай фай прямо сейчас берете паспорт то есть открываете страничку э, паспорта сейчас одну минутку я покажу вот так проводите как вы видите, да? он нам предлагает купить Wi-Fi или на один час получить бесплатно нажимаем один час он показывает код его можно распечатать он пишет здесь какая есть сеть и одноразовый пароль и целый час можно пользоваться Wi-Fi Wi-Fi хороший, сейчас у нас дети даже смотрят мультики ну вот мы сидим в аэропорту Стамбула, ожидаем наш следующий рейс и хотели бы поделиться И хотели бы поделиться о том как мы от... полетели Как мы долетели до Стамбула по авиакомпании Как нас кормили Как проверяли на тему вируса там и так далее а, Что скажешь кормили на шикарно Мне кажется что турки конечно молодцы Когда мы открыли салат связь «Мама, смотри, это турецкий салат». Я говорю, это греческий салат. Ну, конечно, там, там была паста, как в ресторане. И курица была крутая тоже. Просто вместе с рисом. Ну, да, кстати, когда мы так полетели, и я немножко отзывы прочитал по туркише, аирланде. Говорят все, что кормят хорошо. Ну, как бы логично, наверное, Турция... Ну, они еще хорошо. Да, еще и винишка на борту дают. Ну, в общем, очень хороший сервис. Очень хороший сервис, как вообще вопросов, конечно, нет. То есть спокойно вылетели, долетели. Еще, кстати, я ни у кого не встречала, они кладут в стаканчиках закрытых в воду. Это, а -а -а. конечно, не удивило бывает и. Иногда, это, иногда, иногда но это классно. Ешь, и потом никого не надо звать, сразу открыл подписать. А вот, кстати, на тему коронавируса вылетали, нас никто не проверял, прилетели, ну никто в самолете не проверяет. То есть мы прилетели, стоят уже потом далее на ну, уже после входа в аэропорт как бы ребята, да, то есть не стоит тепловизор, там уже автоматически всех всех проверяя, да, все сидят, то есть Маска. это же незаметно, да, они сидят там, как говорится, нацелили камеры и проверяют, вот и все. А так в целом все как бы тихо, спокойно, без каких-то там, форс-мажоров или каких-то панических атак, то есть все спокойно, нормально, достаточно хорошо. Ну а мы с вами сейчас отправимся дальше, нам предстоит еще один большой перелет и увидимся уже. На, следующем, на следующей части континента. Объявили посадку на наш рейс Колумба через Мале. Сейчас всех своих собираем, собираем, собираем. Вот, кстати, Надежда пьет чаек специальный для лактации. Очень рекомендуем, маме для лактации. Ну что, пойдемте вместе с нами на этот рейс Колумба-Мале. Уже Мале. На второй самолет. Да, уже на второй самолет. И еще небольшая потом у нас будет техническая посадка. И после этой посадки на Мальдивах на Мале мы а -а -а, уже выдвинемся в Коломбу. ланку Да, Шри-Ланку летаем. Сейчас будет наш самый длинный полет из Стамбула до Мале и до Коломбо. Это Airbus 330. Соответственно, мы летим на Turkish и М мейство ну что, вот мы уже в самолете, Мали. Самолет Мама, вообще полупустой, так что будем лететь комфортно. Смотрите, какие наушники. Вот детям подарили подарочки. Нет, давай распаковку. Ну что, получилось? Да. О, это, это шапка, шапка пилота, смотри, ящик. какая классная. А еще нам принесли пюрешку. Ну все, серый, это да? Ну вот мы уже идем на посадку на какие-то пиратские острова, да, Сема? Все могут нас на пиратские острова. Да. Очень красиво, да? Постояли на и отправляемся в Колумбан, шри совсем немножко останется, час 50. Ну вот мы и подлетели к острову, к нашей цели, точке Шри-Ланка. Да, Елисейка? Отличненько. Летели до нашей цели, до нашей точки Шри-Ланка, Коломбо. Аккуратно, лисейка, давай ручку. У нас получился персональный автобус. Все, видимо, уехали, остались одни мы. Здесь встречают все как положено, сразу на входе проверяют на коронавирус. Точнее, про красную а проверять температуру. Все, мы прошли таможенный контроль. Виза действительно сейчас для россиян бесплатная. Но ну, процедура вся та же самая. Необходимо а, подойти, соответственно, к миграционной службе, к пограничникам. Они вам оформляют визу. Далее вы заполняете еще анкету а, на то, чтобы вы не посещали те страны, в которых сейчас, в данный момент, а, вирус там и так далее да ну и собственно все дальше вы выходите получаете багаж мы вышли у нас уже багаж лежал готовый да потому что пока мы там все документы заполняли немножко это наверно долго было вот ну и собственно все вот мы вышли уже соответственно сам выход из аэропорта и вот здесь позади нас есть продажи сим-карт здесь встречают соответственно из отелей принимающие компании и соответственно мы также сейчас сейчас встретимся здесь с представителем компании герц да для получения автомобиля который мы взяли на прокат ну а пока мы пойдем приобретем себе сим-карту ну что друзья мы сейчас отправляем сим-карты а, сим-карты шланга Телеком, вот такие вот цены получается 2700 рублей это примерно 15 долларов 55 гигабайт и соответственно есть 22 гигабайта и 15 ГБ. поэтому смотря сколько вы планируете пользоваться интернетом если там WhatsApp и все такое, 15 гигабайт на поездку вполне будет достаточно так что передаем паспорта, но ну, оформление все точно такое же, передаем паспорта оплачиваем деньги, в общем-то и все ну что дорогие друзья, мы арендовали автомобиль взяли вот такой, скажем, ходили Prius, но это получилось Corolla гибрид Скажу честно, не так все быстро и просто. Забронировать на «Рентокарме» -а ну, достаточно просто удалось, мне все подтвердили, все нормально, как бы оплатили. Сюда по приезду, как обычно, возникли новые водные, как они обычно во всех странах бывают. Во-первых, здесь обязательно нужно международное удостоверение. Во-вторых, как бы еще обязательно делают местное удостоверение, и у вот этой компании есть такая услуга. Они за эту дополнительную услугу с нас взяли еще 100 долларов. И завтра призут нам готовые, скажем, местные водительские удостоверения, чтобы мы спокойно могли передвигаться без каких-то опахок. Честно, маленько уже подустали. Машина с кондиционером по-любому в Шри-Ланке нужна. Это просто мастхев, если вы хотите путешествовать. Если вы кого-то находитесь в одном отеле, наверное, может быть, смысла это не имеет. Это, скажем, услуга не такая уж и дешевая, да, получается. Но я считаю, нужно, если вам хочется посмотреть все. Взяли машину, прилетели, вроде, в аэропорт Коломбо, но почему-то отель у нас должен был в 6 минутах быть. Но почему-то мы едем в 40 минут. В общем, разберемся. Такое ощущение, что как будто мы не в аэропорт прилетели, потому что я что-то не очень признал, хотя мы были, правда, давно, ровно 7 лет назад. Ну, ладно, то есть вариант освоиться на автомобиле, потому что движение здесь наоборот. То есть здесь, соответственно, левостороннее движение. Не очень привычно, сразу говорю. Поэтому, кто сильно паникует, я бы, наверное, Передвигался своим ходом, пешочком. То есть, ну, вот начался наш новый день. Мы отправились искать пляж. Мы сейчас становились практически в центре Коломбо. А здесь э, ну, никаких пляжек и таковых нет. Поэтому нашли недалеко какое-то место на карте и поедем сейчас туда. В городе бешеные пробки, э, но тем не менее с кондиционером это сглаживает, скажем, настроение, потому что без кондиционера это просто, конечно, было бы не знаю как. Куча тук-туков, всяких маленьких магазинчиков, парковок не очень много, но, тем не менее, можно, думаю, найти. Еще мы сейчас едем на пляж, но не знаем, как найти дорогу туда. Прям и сейчас будем в пробке стоять огромные. А Маленькая, огромная, какая разница. Главное что, мы главное, что мы поехали на пляж. В общем, мы кое-как все ищем, ищем дорогу к пляжу. Вот нашли бич-роуд. Здесь все очень застроено плотненько, вот двигаемся по ней, там вдалеке море, но еще надо найти, как говорится, парковку. Одна минута осталась, мы уже почти возле моря, мы сейчас только парковку найдем, можем купаться. Так, ну все, здесь, не, конечно, небезопасно переходить, но пока поездок нет, а мы переходим дорогу. Так, Висейка, давай. у нас сразу прямиком океан океан там да. давай проходим через кафешку сразу здесь можно даже, даже перекусить ну вот мы вышли к океану Вот там у нас получается Коломбо, и сейчас мы вот приехали на пляж, я даже не знаю, как он называется пляж? Маунтайн Лавини отель, вон там. Маунтайн отель, а это что за пляж? Маунтайн Лавиния. Маунтайн Здесь, кстати, не такие большие волны, там в Коломбо прям волны огромные были, но здесь тоже они есть. Это что за тренировка плавуна? Ты тренируется плывум, та еколог плавать. Да. Ничего себе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну да. вот, да? вот это круто, да. Кто да. у вас тут? Кладенький, да, Тёмочка. Тоже домик складывает. Ну что, у нас первый первый заплыв, так сказать, детей на пляже Шри-Ланка. Первый запуск дрона. Пока, крылья, все удачно, никто не прибежал за ним. Но тем не менее тоже прочитал, что здесь не все так просто с этим делом. Поэтому предельно аккуратно, так как мы в стране ни разу еще дроны не запускали. Ну и вообще, первый раз занимаемся съемками, хотя уже здесь были вот вот так проходит наш день в общем сегодня мы как вы поняли проснулись вышли пошли пошли найти что-то поесть посмотреть где ближайший пляж проехались немножко по городу нашли ближайший пляж нашли железную дорогу и дальше продолжим изучать этот остров. Сейчас, пока снимаем в формате live, какие-то отдельные полезные моменты мы тоже для вас снимем, поэтому обязательно следите за нашими выпусками. Я думаю, будет очень интересно для всех тех, кто собирается отправиться на этот остров сейчас или ближайшее, или, возможно, далекое время. Вы узнаете больше вместе с нами об острове Шри-Ланка. Это Есенин первый вид на море. Есенин океан. Классный вид. О да, скажи. Смотри, какой поезд! Да -да -да. Мы испробовали первый раз море, дети наши на Шри-Ланке искупались. Ну и дальше мы поехали, как обычно, вечером, что где-то перекусить, да отдыхать. Завтра новый день. Завтра хотим куда-то выдвинуться уже подальше. Хотели бы, конечно, Посмотреть многие пляжи, многие пляжи Шри-Ланки, чтобы было с чем сравнить и, соответственно, вам показать. Да, придется поставить в пробочках, вот таких плотных. Вот мы решили остановиться в местной вот такой хапешке. Пока пробочка если не рассосалась, мы решили перекусить. Так, у нас вот такой ассортимент тут еды. Ну, что-то нас с рисом возьмем, да, карри, лепешечки, блинчики. В общем, самое популярное местечко, казалось, мы вот только пришли, и сразу куча людей села. На стол только не клади, и тарелочки ешь. В общем, такой у нас ужин из риса, лапши, лепешки. В общем, короче, вот это все, наша еда. Баслась там по итогу 600 рублей, то есть практически 200 рублей. Большие порции вы очень наелись, так что рекомендуем но конечно заранее смотрите чтобы это было не острый, потому что есть куда очень очень острый а, кстати вот пришел такой конверт такая вот услуга это мои права сейчас кстати достану достану мистер Бёрк, здесь написано а, вот такое удостоверение вот такое удостоверение как раз позволяет уже на полноценной основе правильной, передвигаться на автомобиле по острову его делать как я говорил уже при наличии у вас международных прав вот такой документ мне автоматически доставили сюда на следующий день после приобретения авто в аренду вот в отель сразу. И у нас возле отеля, точнее прям сразу же соседняя дверь, это магазин Минисо. Все ими известные по Китая. Он также, также здесь присутствует. Ну ассортимент, в общем, тот же самый. Сейчас зайду возьму. А жена попросила купить шампуня, поэтому. Сейчас зайду куплю шампунь. А вот таких местах еще уличных можно перекусить. Здесь очень много. Наверное, это будут такие самые оптимальные, недорогие места, где можно покушать. Здесь готовят очень такие вкусные лепешки, как блинчик выглядит, с разными начинками. А также здесь ну, есть обычные еда, и так далее. Сейчас мы были в кафешке предыдущий, только эта кафешка у нас возле дома. Так что вот можете обращаться в такие места. друзья, на сегодняшний день будем считать, что это все. А давайте увидимся в следующих выпусках. Мы будем снимать параллельно, как мы ездим, видео и стараться их в каком нон-стопе, чтобы вам было интересно их смотреть, и вы для себя извлекали многое полезное. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Geogertale. Пока!